церкви новую сестру. Она была уже крещена, и ныне хочет засвидетельствовать о своей жизни, и на основании этого свидетельства мы встретили в Сибирском и Так говорит Господь. Прибудьте во мне и я вас. Как век не может приносить плода сама Собор, если ибо без меня не может делать ничего. Всякого, кто исповедует понятных людьми, того исповедую я в предотсовом А кто отличается от понятных людьми, отребусь от того, я в предотсовом Итак, для того, чтобы стать членом нашей Церкви, ты должна перед Богом и Его Церковью исповедовать твою веру. Поэтому спрашиваю тебя, а триплассники от него в и Я обык раз от тела. Тьярова. Обратилась в тебе ко Христу. Я обратилась как Христу. Исповедуешь сейчас твою веру, в которой ты была наставлена и в которой ты бываешь. Веру Бога, все будущего. на небеса, и сидящего на весную Бога, в Отца, откуда Он придет судить жертвы и мертвых, в Духа Святого, в единую святую в христианскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение Увереншись, что грешники могут быть спасены только через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, умершего за наши грехи и умершего для нашего оправдания. Да. Увидимость идет в том, что в Церкви Евангелическо-экранского Испомедания Снова Божие проповедуется в комнате Чистоте и Святые Таинства проповедуются в соответствии с установлением Господа нашего Иисуса Христа. Да. Обещаешь не прилагать все старания к тому, чтобы жить согласно твоему исповеданию, возрастая в христианском учении и даже в гонении в и смерти, не отрекаться от него. Господь, внимание, на основании твоего исповедания и обещания я, как призванный и посвященный служителю Евангелической литератской Церкви, принимаю тебя в При этом будешь ты полнократной участием во всех грах благословения и правах который наш Господь даровал церкви своей на земле. Преклони колени и прими Божие благословение. Господи Боже, очень небесный, силу своего Святого Духа даровался довольную жизнь. Молю тебя. Руководи им и укрепляй их, чтобы она служила тебе. да будет благодать с Тобой, чтобы Ты всегда была верна Богу, и водительство Духа Святого да укрепит Твою веру, и да со всеми святыми в вечное Царство Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Спасибо. Ваши братья и сестры, я прошу неустанно заботиться и молиться о нашей новой сестре и оказывать всякую духовную помощь. Господа Павликса. Наши на сайте, Велесный Отец, благодарим вот Тебя за то, что Царство Парит всегда открыто для всех верующих скрещенных. Молы Тебя. Прибывай всегда в спине, ее святыми телами кровью Твоего Сына, и управляй ее так, чтобы она возрастала в познании и в послушании Твоему слову. И в день по Твоего дай, чтобы она обвела вечную жизнь в Царстве Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего.